Здравствуйте! В этом уроке создадим вращение или вращение со сдвигом клипа. Для добавления данного эффекта щелкните правой кнопкой мыши по клипу и из контекстного меню выберите раздел «Добавить переход» пункт «Affine Composite». В настройках перехода имеется 12 регуляторов. Первые три отвечают за создание вращения по осям x, y и z. Выставьте произвольные значения первых трех регуляторов и проверьте результат. Вы можете зафиксировать поворот, выставив соответствующие параметры следующих трех регуляторов «FixRotate», «Y», «X» и «Z». Регуляторы Share, Y, X и Z отвечают за вращение со сдвигом по значениям Y, X и Z. Регуляторы FixShare, Y, X и Z поворачивают клип со сдвигом по значениям Y, X и Z. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.